Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал и Games. Мы продолжаем с вами играть в выключенный аттракцион. выключенный аттракцион, который... Будет нас разносить. Все аниматроники сейчас будут нас жарить. Просто максимально я так чувствую, потому что... Потому что потому что здесь вообще все аниматроники, которые только есть. Все аниматроники, которые только есть. И... И, и мы продолжаем. Мы продолжаем вторую ночь в новой комнате, в новом помещении. Пастип. Хайдалок. Вон давай... Юрден же. Короче, прятаться где-нибудь, если мы находимся в опасности. Насколько я знаю, там будет максимально жестко и страшно. Плюс, может, это пострашнее, чем Поппи Плейтайм будет. Вот не знаю. А я где-то есть. Но это уже игра. А во фонарик. Блять. Локерс. А, использовать скафчики, чтобы прятаться. А там кто? Блять, это маленькие игрушки. Дай-ка я пробегусь по локации. Hi. Блять. А он за мной смотрит. Баллон бой. Мальчик шарик. Hi. Хай Хай, блядь Вот это страшно ну, ладно Блядь, погнай. Я не знаю, что здесь будет происходить Но я максимально готов Наверное Ready Music Box Music Crank Ага Собрать пазл, чтобы открыть дверь. А где Фредди мьюзик бокс? А вот. Ёбаный рой, беги нахуй, блядь! Ты чё, нахуй за терминатор, блядь? Я так понимаю, он может видеть меня только, если посмотрит. Правильно? <свистит> Ебать, а что за хуйня? Почему так дико люто? Ох, блять, заколола в ногах. А чё их двое? А как мне против двоих сражаться в этой маленькой комнате? Блядь, мне уже страшно Блядь, наступил на маленькую пизду! Как против этого сражаться? Мне нужно Вот эту вот хуйню запускать Hello? Hello? Нихера не понимаю Блядь, еще один появился это идет уже сюда блять мне сказали что мне нужно использовать музыкальную шкатулку фредди Ее использовать, И? блядь, текая сила тебе пизда. Блядь, сука, <смех> <У> ачивку получил. <смех> Блять, еще ебанутые. Watch out for his cupcake Смотреть Fast Sip. Так я же использовал Фредди этот music бокс, только он нихуя не работает. Блять, на попку пусть убивает. Не, побежали Нет! Блять, <сорква> <сорква> <сорква> просто выебало мне дает по деревенски. <сорква> Блять, у меня нет слов. Реально нет слов. Вот и вообще как вот. вот как мне надо об этом разобраться? Как мне нужно это понять вообще? Как, как, как, как, как, как? как? Что, мне гуглить, как пройти эту хуйню? Давай еще раз почитаю. Окей. Okay. Use, чтобы использовать. Use the crank. To wind up the Music Box. Ну, хорошо. Собрать пазл. Какого хера ты в эту сторону идешь, курица, блядь? Вот как мне нужно его активировать? Hi. А, он еще и по ящикам лазает. Блять, вот это я зашел неудачно. Отстань. Да ладно, как это пройти вообще, я не понимаю. Короче, он меня не слышит, он меня только видит. А там новый Чепубель появился из вентиляции, а, почему я не могу его использовать? <смех> дурак Hello. там он и камера а сверху там а он и здесь может выпрыгнуть и сверху Ага это вот он наверное не давайте-ка сами разберемся А, смотри, эта штучка это 6. Эта штучка это 6. Надо искать, короче. Я понял, кто двери. Это 6. Это 4. А нужно, видимо, набрать 1, 2, 3, 4, да? Ну, я запомнил некоторые. 6, 4. 4 я только нашел блять а где я нахуй? куда идти де... блять вон стоит передо мной ладно <свист> бля реально лютая жесть о Так, теперь это это четверка. Иди сюда. Двойка это молния. Лямбда, четверка, двойка молния. Один это шестеренки. Один это такие штучки. Я понял, подожди. Не пугай меня. Вот это, это один, это два. Это один, это два. Это шесть. Блять, волк ебучий. Я свечу на тебя. Это там же написано светить фонариком. Ладно, первая моя задача найти все вот эти штучки, чтобы открыть комнату Я нашел один, два, четыре, шесть Два Четыре Два, четыре... Два, четыре, один... Это... С плюсиком что-то? Где она? Вот это один... Главное запомнить все места, где они находятся... Это шесть... Один, пять, молния. Два, это, это лямбда, или как это правильно? При, примерно. Это пять, надо тройку найти. Это что? Это четверка. Где-то должна быть тройка. Может, здесь где а вот а блять ёбаный ты в рот сукаш ладно я нашел зато где они все находятся У нихера себе фнафище но это за мной же не чика бегает да? или какая-то улучшенная версия чики она мне просто в лицо дает все короче я пока от них просто прячусь Это пятерка. Единица это приблизительно. Идет там, да? Единица приблизительно. Единица это приблизительно. Единица есть. Тройка. Hi. Тройка это плюсик. Единица приблизительно. Единица, двойка, тройка. Четверка, это вот эти вот молнии. Сука! Ну нет, ебать, вы че-то так не во время выскочил. блять Надо посматривать, видимо, иногда за ним За этим, за окном Бля, я почти Почти вот получилось у нас Четыре приблизительно Пятерка Молнии Так, он сюда идет Единица Вижу Один это три. Это шесть. Где-то что-то было. Два вижу. Два это равно. Побежали. Быстренько. Три это плюсик. Тикай. Сиди там нахуй. Не вылазь, блять. Так, 4. Да нет, как ты заебал меня, блядь! Может, мне за ней надо двигаться просто по кругу, чтобы он не выскакивал. Он выскакивает с другой стороны, там, где ее нету. Там, где Чика, не ходит. Так, это 6. Это 5. Это 4. Значит, эти с этой стороны. Один. Два равно три. Снибал. Все, у нас вроде должно сейчас получиться. Так, 6 это бегунки вот эти. 5 это приблизительно. 4 моны. Нет, ну, блядь, какого хуя? У меня почти получилось, блядь. Я устал. Я устал, блядь. Ну, в плане он устал. А я заебался. Короче, чем больше я вношу символов, тем быстрее он двигается. Надо все символы запомнить и сразу ввести их. Правильно. Четыре приблизительно, пять молния. Один, опа, один это вот эти кружелечки. Hello. Это три. Что происходит? Это 6. А, вон там, он выскочил. Блять, так он в четырех местах выскакивает. Почему я двойку не вижу? Блять! Чика, ты заебала меня! Ахере, так оно же, ужас бросает. Ты, бля, бегаешь, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это 5. Куда она пошла? В ту сторону. 2 это равно. Там 6. 2 это равно. 3 это плюс. 2 равно 3 плюс. Один плей. Два равно 3 плюс. 4 молния. Это 5, а это 6. Впервайся быстрее. Так, здесь могу прятаться. А, блядь, ты, сука, блядь, спрыгнул прямо сверху. Сука. Бля, не дай бог сейчас придется опять вводить эти цифры, это будет просто ебанешься. Не, не придется Engine power Ну это ж чика А, надо детальки собрать Не знаю, зачем я это делаю. А, Фредди, за меня? Нихуя он не за меня. А, я, видимо, перестарался. Вот это ночка. Вот это ночка. Блядь, я перестарался опять. Так, и он теперь мне будет мешать, да? Hi. Здорово Чиха Так, Чика гуляет А почему она Фреддичу ничего не сделала? О, хера. вроде бы я знаю что он сейчас испугает и все равно пугаюсь но уже не так страшно как первые разы я перестарался перекрутил но это ночь это лютая жесть Где-то есть шестеренки. Правильно? По всей карте. Так, этот на свету, он в принципе не должен больше вылазить. Я понял, в чем сейчас сложность. Пока музыка играет, Фредди сидит там. Бля, у нее розовые трусы. Блять, ты уебок. О, сука. А ч ты так выскочил-то не вовремя? Бля, это самая жесткая ночь из всех ФНАФов, в которые я когда-либо играл. Понятное дело, что я запишу все остальные, но это, это пиздец, блять, Помогите. Да какого хуя? Ты же уже не страшная. Не понял. Не понял. Это как вообще понимать сейчас было? А, сейчас же светло. И она меня видит. В какой шкаф я залажу? Давай, Чика, пошла вон отсюда. Вправо мухи уже пошла, значит. Лис ебучий блять да что он так не вовремя выскакивает реально сложно просто ну ты ну лис выскакивает когда хочет фокси блять чаров лишь надо мной А, он еще и отсюда выскакивает. Збись. Два три. Я где-то тут видел шестеренку. Блядь. Вы что, бнутые? Что это за сложность максимум просто из издевательство? Жалко-нельзя все собрать сразу, потом побежать. Вон, блядь, пизда это ходит. Лис мешает. Чика мешает. Надо пять штук найти. Раз. Блять. Вот какого хера. Какого хера лис появился. Но это нереально лютый фнав. Нереально лютый фнав просто. Блять, и это здесь. Помогите. Ну ничего, ничего, с какой-нибудь десятитысячной попытки мы пройдем это. Я не вырежу ни кусочка, просто чтобы вы охеревали с того, что происходило здесь. А, она идет сюда. Ага, еще и шестеренки в разных местах появляются. Ага, только по одной. Эту ставить ее поставим и убежим Чуть убежал Я не знаю, где шестеренки остальные Будет забавно, если одна шестеренка лежит там, где Тедди сидит Ой, здесь плейтайм Сука, какого хрена? Где шестеренка? Где шестеренки? Я не могу найти ни одной шестеренки Ага, нашел И где-то должна быть еще одна. Я надеюсь, она ж не в будке, Фредди. Блять, он найдет. Где она может быть, блять? они могут лежать там где цифры лежат нет но я успешно от нее съебываюсь если что Пизда, он вылез из коробки. Пизда, он вылез из коробки, нахуй. Ч ⁇ мне теперь делать? А я не нашел шестеренку последнюю, я просто не ебу в душе, где она? Блять, сорок минут, я ищу ебаные шестеренки. Но где последняя? Бля, это не серьезно. Это какая-то херня, блядь. Волк ебаный. О блять. То мне волк мешает, то я не могу шестеренку последнюю найти. Ай, Чика. Куда ее ставить? Еще одна там у него во рту лежала И где еще одна? Где мне искать еще одну шестеренку? Блядь, тут и так нахуй пиздец просто. Вы еще и шестеренки прячете. А если она в чике? А если она реально в чике? его разобрать нахуй этого вот малыша может у него там вон шестеренка может надо чтобы он на пироженку смотрел чтобы я подкрался к нему сзади блять вот она нахуй Давай. Что-то открылось. Бля, дверь открылась. Да ладно, нахуй! Ебать, я мы прошли. За 42 минуты, блядь. Дядя, мы прошли, блядь. О, чети. О, -о, -о, о, Сука, это самая лютая. Самая динамичная. Самая, блядь, умопомрачительная и сумасшедшая ночь вов нафиг, которую я видел. бля.